Ассаляму алейкум. Как дела у тебя? Тебе, наверное, было интересно про мой профессиональный опыт? Расскажу немного про себя. Вдруг пригодится. Я два с половиной года был ментором самого крупного венчурного фонда Европы, который развивает огромное количество прогрессивного бизнеса за счет прямых инвестиций. Фонд называется Free. Также у меня был первый в России выездной сервис по ремонту Apple iPhone. Также я был основателем фитнес-центров в Москве и на Урале. 15 лет я занимаюсь веб-разработкой интернет-маркетингом. А также в прошлой жизни до ислама консультировал крупные бренды, такие как Bank. Банк открытие. Я был хедлайнером на мероприятии по интернет-маркетингу для клиентов Альфа-банка, а также спикером по продвижению сайтов на конференциях Online-Business Russia, Eurasian Marketing Week, Eurasian Business Week, модератором B2B Basis в Москве в секциях по интернет-маркетингу и SEO-продвижению. В 2017 году был приглашен в Московскую гильдию. Маркетологов в цех интернет-маркетинга являюсь преподавателем интернет-маркетинга SEO и программирования на языке Python пусть Аллах сделает мои знания полезными для умы.